деревню. Сейчас покажу вход, точнее, тропинку в эту деревню. Деревня почти вымерла. Ну, приветствую чуть попозже, сейчас это просто как бы вступление превью. Вот это, вот эта вот тропинка, это и есть путь в деревню. Деревня раньше была в саду. Сад был раньше яблоневый. Сейчас он погиб. Привет, друзья! Приехали мы в деревню. Точнее, еще идем пока в деревню. Вокруг сейчас у нас заброшенный яблоневый сад. Он выглядит как, вот, знаете, вокруг фильмах ужасов, вокруг старых заброшенных особняков обязательно какой-нибудь жуткий заброшенный сад. Примерно сейчас вот это можно представить. Я бы сюда ночью, наверное, не сунулся бы. Учитывая, что в деревне остался всего один человек, я бы точно сюда не пошел ночью. Это прям звучит, как уже начало какой-нибудь фильма по Стивену Кингу, да? Осталось услышать звук бензопилы. Деревня называется Кочетовка. Кочетовка, да, вроде правильно сказал. Находится она в середине яблочного сада. По данным Викимапи и по данным Википедии, хорошо ржать... Яблочного сада. В яблочном э, Находится она в яблочном саду. Яблоневого. Яблони... Спасибо. Яблочного. Яблочный сад. Фруктовый сад. Моя семья. Основана она в 1920-х годах. Ну да, где-то в вот 20-х годах прошлого века получается. И дело в том, что за, когда она была основана, в ней было аж 50 дворов и было около 250 жителей. Сейчас в этой деревне остался всего один человек. Поэтому, по традиции, наливаем печеньки, готовим чай, погнали смотреть. блин улицу завалило здесь люди живут О, замком каким замком хоба а тут ничего нет Как это называется? По-моему, не, не диадемка. Девушки, подскажите, что это. Я не помню, как это называется. О, ⁇ -мо ⁇ От дома вообще почти ничего не осталось. Целого. Пару стен. Радка, что ли, было? На полу очень много мишуры елочный. Дождь. Да, ребятки, я сегодня забыл перчатки. Не похоже это на жилой дом. Мне кажется, здесь типа было какое-то административное здание. Да ладно, два телевизора. Жилой был? Три-четыре телевизора. Никита Михалков. Портрет. Это у, у как раз у Михалкова есть зарисовка. Деревня вымирает. Я не знаю, можно ее вставить? Нет, он же бомбит все время. Завторские права. Это ты про этого дедуля что ли? Да. Который налог на Google нам заперил? Да, да, да. Или, или на что-то? На флешку. А на да, на сети диски. Окей. Традачку посчитай. Какой-то Иисус. К Какой этому. Христос, Наш Спаситель, это какие-то, наверное, были эти. О, три телевизора. Кому... Да нет, не коммуналка. Да, в любом случае, три телека в одной комнате смотреть, это... Где твой фонарь? В кармане. Да. Доставай. Доставаю. Доставаю. Что за телевизор? Рекорд в 312. Ну, в принципе, самый распространенный телевизор были. Да это все. другой. Это, это что-то другое. Это, по-моему, очень старый телевизор. Ну, я вот прикалы раньше делали с ДВП. Ты глянь, это вообще какой старый телевизор. Весна 308. У него даже этот в кинескоп, кинескоп отцарил. Таринищий. А вот это тоже рекорд, по-моему. Переверни, дляй. Здесь Нет. Какой-то Ну, открыть какой модный. У него пластиковая панель. Уэллс. Цветной. Леонид Ку Куравлев и Ленна Проклова. Шкаф выкинули. какая интересная похищение европы государственный музей изобразительных искусств имени александра сергеевича пушкина клад лорен Сдесят тысяча шестьсот тысяча шестьсот восемьдесят второй год. Одни женщины, по-моему, из код. Че Что, все? Чтобы Что куски были тут. На газете написано, чтобы к вам пришел успех, одежду снять с себя не грех. Это, наверное, правильно. Но тогда еще такого о, не было. ты наверное. смотри, какой шкаф! -мо, он такой старинный. Круто. Такой архаичный, архаичный. аж запахло бабушками. Там печенька. Печеньки, народ! Кто-то делал заначку. Признавайтесь, кто нам послание оставил? любит он там в запрошенных домах ужинать видите ли? обедать во всякой антисанитарии ну, все давай потом до машины домой а я, а я буду пить смотреть как ты ешь сухомятку ой блин вот точно я же могу просто взять и налить туда какую нибудь алкоголя все а ты будешь смотреть просто, потому что ты, ты же за рулем, и все. Ладно, убедил. Осторожно. Да бери. Да я наелся. Сейчас буду еще голодный. Возьми. Ну я съел, не знаю, бургер, два пончика. Ч я не худею, интересно. Мой любимый сахар с чаем. с чаем я экспериментирую еще одна была детская обида просто да. до сих пор помню так, блин, мне год три было пошли это с мамой гулять угу. и у меня там была какая-то мелочь там не знаю рублей 30 может быть но вообще это тогда было ну, не знаю может было это какой год был 90 какой-нибудь 96-й, может быть. 7 <связано> Можно было, блин, много чего купить на эти 30 рублей. А я пошел, я считать-то не умел, у меня, блин, года. Торгов... <связано> я пошел продавщица вывалил все. <связано> и говорю, дайте мне жвачку. Она, она взяла все деньги забрала, блин. <связано> Ребятки, спасибо большое всем тем, кто досмотрел до конца прошлый ролик и узнал, что мы собираем на квадрокоптер. Сейчас это, наверное, будет в середине. Посмотрим, какой эффект от середины, если будет. Как я и сказал, что, в принципе, все будем выкладывать, еще я подумал, что буду на каждый ролик, я буду зачитывать имена тех, кто вкладывает в будущее этого канала. О, еще перевели Елена Сергеевна. Спасибо, только что пришло прям, вот, вот, вот, вот прям смс-ка пришла. Елена Сергеевна, спасибо. Андрей Анатольевич, э, на квадрокоптере от семейства Коньковых. Привет семейству Коньковых. Спасибо, Андрей Анатольевич. Александр Гаврилович, на квадрокоптер. Спасибо за ваше видео. Спасибо, Александр. Очень ценю. Э, Роман Юрьевич, на нужды канала и на квадрик. Э, Роман Юрьевич, спасибо большое. Но ну, на самом деле сейчас самая важная ну, нужда канала это вот как раз квадрик. Все пойдет на квадрокоптер. Анастасия Владимировна э, на квадрокоптер и смайлики. Спасибо, Анастасия. Э, Ольга Александровна на квадрокоптер. Спасибо, Ольга. И Елена Сергеевна. Еще раз спасибо. Прям только что пришла. Прям только что-что. Прям... Только открыл телефон и сразу пришли. Спасибо. Ребятки, буду вот так вот каждый раз наверное будем зачитывать каждый раз садясь чаем каждый ролик ну, чтобы знали что приходят деньги что все хорошо и завел счет уже на Сбербанке и все деньги которые поступают все переходят сразу автоматически туда а думаю в конце месяца отсчет примерно столько, сколько процентов собрано в общем ребятки если хотите так же все то же самое. Если хотите поддержать нас на покупку квадрокоптера, помочь, реквизиты будут в описании. В описании. Скидывайте любую любую сумму, которую не жалко. там. 50 рублей. Для вас это кружка чая, для нас это будущие, будущие атмосферные съемки. Будем рады. И попадете в следующий еще ролик. Полностью разрушены уже. еще занавески вот, часть рухнула на двух хозяев по моему духом между ними стена. А Запах жесткий. Соната радио старый, поддолбанный. <музык> Крыша провалилась. ничего не найти Сан, вставай. Работа пройдет. <смех> Харьков. Стример. Класс. И здоровеннейший фонарь. на окошке. Ну, погоди, если тут телефон, значит, жилой дом должен где-то рядом, они а не... Нет, ну, по идее, еще? да. По идее, это был центр деревни. 50 дворов, это не хухры-мухры. Будка посреди поля. Слушай, давай прикольнимся, Возьми телефон и, типа, ты звонишь кому-то. Блин, ну фото не меня тогда. Пойдем, он работает вообще. Конечно работает. Да? да. Нет. Он все. Здесь был поселок для жителей, я так понимаю, которые работали в саду местном. Наши заставки, только только лампочки не хватает Липецкий был потреб Союз давай тех распечаток нету вот самое какое-то угу. Орлова Его. А -а -а -а. Короче, кто прочитал, напишите в комментариях, что-то сложно разобрать. Уж если Димка не может разобрать, я-то и подавно. Ну да. А что зовут удостоверение? Какую-то материально ответственную должность. Облпотребсоюз. Подожди, это что, ранетки, что ли? Да ладно. М? Конетки. Сто лет их не видел. Это шиповник переросток какой-то. Это яблочки-недоростки. Какая надежная конструкция. Да? Ну если легкий человек то теоретически пойдет. Ага, дверь скрыта. 2015 год в календарике Не так давно здесь жили люди. Детская кроватка. Значит, жила молодая семья, скорее всего. детских нету Не вижу. ученицы 5 8 б класса средней школа номер 3 города пушкина фамилии Беляева и Татьяны. 99-й год. Забавно здесь жили. Понятно, сколько семьи в одном доме. Может так дешевле, из-за того, что там коммуникации подводить дорого, там, газ там, водопровод, ну, все фигу. Офигеть, какой я же телевизор увидел. Здесь мне не было бы не старище. Надпись была но его Смотри, как тут вот каналы переключались. Угу. Крутить надо было. Слушай, по-моему, газка пожарная. Угу. Это не урановое стекло? Урановое? Да. Не слышал даже вот такого. А, и, Короче, когда светишь ультрафиолетом, оно зеленым. Раньше добавляли уран. Злата конфетка. Когда Руслан говорил, наливайте печеньки, у меня печенька в кружку с чаем упала. Вытекла. Евгений Онрайн. «Сегодня с чаем пила тортик. Анна Соловьева. Димка, говори почаще. Всегда сначала посмотрю видео, а потом просто включаю фоном и засыпаю под, под него. Голос Дмитрия действует очень усыпляющий. Спасибо за видео, ребята, вы молодцы». Я такой скучный. Это знаешь, да, это в игре был, короче, я не помню, что за игра, и там у одного героя была способность, когда он начинал говорить, все вокруг засыпали. По-моему, ты обладаешь этой способностью. Ник удивительно. Курлык, курлык, курлык, курлык. Я не знаю, почему мне показалось забавным, я его сюда вставил. Сергей Сошников. Ребята, эта бабушка могла шмальнуть из-за угла картин. Картина-то ясна. Стоят два чела в камуфляже и шпрыхают по-немецки на фоне развалин. Швайнфюрер. Да, я вот тоже об этом, кстати, когда читал комментарии, я думаю, блин, сейчас не бог кто услышит, скажет, блин, фашики. фашки. Хайс. Некоторые пишут, я первый, и я напишу, я 700. Чем я занимаюсь? Ты занимаешься тем, что помогаешь продвигать видео. так что И тем более ты занялся тем, чтобы попасть сюда. Так что спасибо, ребятки, за комментарии. Чем больше их, тем короче всегда, потому что они помогают продвигать видео. Оставим их здесь шкафчики. Я хотел, чтобы ты тут забыл фотик. Да. Мимо прошел, его закрыл так. Это? Подпишись и отдохни. Где? В общем, ребят, вот такой вот получился ролик. Поэтому, если кому понравилось, пишите, что понравилось, кому что понравилось, пишите в комментарии это все вниз. А, не забывайте добавляться к нам в группу ВКонтакте. А, еще там появился, давно я не говорил про это, появился очень прикольный чатик, где мы там все обсуждаем сразу после видоса. Ну и так, делимся мнениями. Поэтому ставим лайк, подписываемся на канал. До скорых встреч. А, ставим лайк. Подписываемся на канал, рассказываем друзьям о нашем видео, делимся ими в соцсетях. Подписываемся в группу, добавляемся в чатик, я там частенько зависаю, общаемся. И до новых встреч!